ЦЕЛЫЙ СПИСОК КВАРТИР В СОЧИ ПО ЦЕНЕ НИЖЕ РЫНКА Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске целый список квартир в Сочи по цене ниже рынка. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Предложения будут в разных бюджетах. Каждый из вас здесь может найти что-то интересное. И, кстати, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Ну и, конечно же, лайки и комментарии приветствуются. Будет плюс в вашу карму. Итак, погнали. Какие-то предложения наверняка вы уже видели, слышали, но на многие из них снизили цены. Значит, жилой комплекс «Немецкий квартал» — самая низкая цена в комплексе была. И еще снизили цену – 42,5 квадратных метра с балконом, с хорошим видом. Из окон 6 миллионов 300 тысяч, можно купить в ипотеку. Молдовка, улица Костромская, прямо неподалеку от аэропорта. Идеально под сдачу, 42 метра всего лишь за 6 миллионов 300 тысяч. Тоже можно купить в ипотеку. Новинка, это Полтавская 44, низ Мамайки, один из лучших домов, закрытая территория, мангальная зона. Цена на 25% ниже рынка, 82 метра с ремонтом, с хорошим видом из окон, в том числе на море. Всего лишь за 24 миллиона. Почему всего лишь? Потому что цена гораздо ниже, чем качество. Ну, соответственно, есть полный обзор на моем канале. Гранатная 16 – это полноценная четырехкомнатная квартира. Прямо неподалеку от жилого комплекса. 3 капитана в хорошем состоянии за 12 миллионов 900 тысяч. Аналогичных предложений есть несколько. То есть трехкомнатная квартира есть на бытхе. Это прямо возле Аэлиты, то есть в центре микрорайона за 13,5 миллионов 72 метра то есть полноценная трешка. Такая же планировка есть в микрорайоне Приморья, неподалеку от санатория Искра за 12,5 миллионов с видом на море. Бытха, улица Возрождения, 17-дробь 1. Квартира с новым ремонтом 47 метров полуторка, с видом на море, вот с таким, теплые полы, газ, минимальные коммунальные платежи, если вы успеете ее купить за 13 миллионов, вы потом мне скажете огромное спасибо. Эту квартиру можно прикупить даже для перепродажи, ну либо дорого ее сдавать в аренду. Есть две квартиры в микрорайоне Мамайка, которые хотят, поменяться, которые хотят поменять на Москву, таких квартир две, и есть одна квартира на Бытхе, с потрясающим видом на море с хорошим ремонтом, тоже дорого сдается, ее меняют на Питер. Подробности по телефону либо в WhatsApp. На бытхе снизили цену, полноценная двушка, прямо возле санатория Металлург. полная стоимость договора, тоже можно купить в ипотеку, 56 метров за 10 миллионов, звоните, пишите. Еще в продаже полноценная двушка в Дагомысе, прямо в трех минутах от одного из лучших пляжей, рядом ЖД-станция, 60 метров всего лишь за 12 миллионов. Такая квартира будет сдаваться длительно где-то тысячи за 60. Либо посуточно, потому что всего лишь 3 минуты пешком до моря. Хорошая квартира на Бытхе. Внизу 120 метров Квартира квартире имеется свое парковочное место. Полноценная двушка с балконом, с видом на море за три с половиной миллиона возможен разумный торг на ленина 296 дробь 4 хороший дом на закрытой территории почти вся стоимость в договоре статус квартира, балкон вид на море друзья 28 миллионов 28 миллионов причем там еще можно поторговаться делим на 120 это всего лишь по 233 тысячи за квадратный метр где такие цены с ремонтом со статусом квартира апартаментный комплекс меридиан прямо возле ададжи 70 метров с ремонтом с террасой если за 20 миллионов ее отдадут это будет просто подарок судьбы так во фруктах целый список озвучивать не буду кого интересует пгт-сириус жилой комплекс фрукты пожалуйста звоните пишите еще в продаже жилой комплекс ассоль это микрорайон мамайка прямо возле новой гимназии 80 метров вот с панорамным, с таким видом на море за 22 миллиона. Но я знаю, там можно будет поторговаться. Красная поляна, но ну, эта цена просто. Вот 119 квадратных метров с ремонтом двухуровневая квартира, полная стоимость в договоре. 39,5 миллионов. Это по 332 тысячи за квадратный метр. Друзья, при средней стоимости на поляне 500 тысяч за квадрат. Но эту квартиру можно купить, сдавать. Это прямо в эстасадке, в пешей доступности до этого, ну, до всей инфраструктуры. Она с ремонтом очень хорошо сдается. То есть можно купить, сдавать в аренду, либо перепродать. Сочи парк. Лучшая цена в данном комплексе. 18 квадратных метров с чистовой отделкой, с видом на море за 6 миллионов 300 тысяч. Я с полной уверенностью заявляю, что за такую площадь, она там одна из самых ходовых для аренды, ниже вы не найдете. 6 миллионов 300 тысяч можно купить в ипотеку на самом деле по сочи парку целый список квартир от 295 тысяч за квадратный метр в зависимости от этажа вида из окон и соответственно площади друзья такой же список есть в жилом комплексе министерские озера от 140 тысяч за квадратный метр но где такие цены статус квартира огромная территория кто не знает где находится, звоните, пишите, расскажу. Соответственно, цена тоже зависит от площади. Все квартиры с ремонтом. Но есть и черновые. Такой же большой список есть в жилом комплексе «Альпийский квартал». Он у нас считается одним из топовых сейчас. То есть это пешая доступность 5-7 минут, прямо даже до вокзала. Ну и до моря где-то минут, наверное, 25. Место ровное, территория закрытая, вся инфраструктура внутри комплекса от 277 тысяч за квадратный метр в зависимости от состояния ремонт, этаж, вид и так далее. Бочаров-Маяк, друзья, снова квартира в продаже 130 квадратных метров. По документам 72 угловая, то есть хорошо планируется в трешку, это по 263 тысячи за квадратный метр. Ну давайте сравним цены с любой новостройкой, которая строилась по ФЗ-214. Тем более на крыше бассейн, джакузи и, внимание, в подарок большая терраса. То есть 72 квадратных метра плюс терраса и того 130 квадратных метров. Полезной площади. То есть это вообще получается, наверное, по 140 тысяч за квадрат. В этом же доме, это у нас микрорайон э, Новый Сочи, есть с ремонтом квартира за 14 миллионов э, 700 тысяч 50 тысяч метров с видом на море полноценная двушка и там же с террасы есть 80 квадратных метров то есть 40 по документам плюс террасы 40 за 13 миллионов жилой комплекс гостела статус квартира черновые квартиры от 180 тысяч за метр там же есть квартиры с ремонтом появилась квартира в центре адлера на улице павлика морозова за всю 55 с половиной метров с ремонтом то есть там до моря вот несколько минут пешком место ровно ну, самый центр адлера по 260 тысяч за квадрат. Это получается 14 миллионов. 400 тысяч. Найдите в центре Адлера дешевле. Не найдете. Если найдете, напишите, пожалуйста. Жилой комплекс курортный. Также имеется целый список предложений от 192 тысяч за квадратный метр. То есть есть квартиры в первой очереди, по 192 это вторая очередь. И многие из вас знают, что уже стартовала третья очередь по ФЗ-214, но там ценник уже 300 и... Вот. А апартаментный комплекс «Даймонд», который находится на улице Яна Фабрициуса. В пешей доступности до Дендрария где-то, наверное, минут ну максимум 20 по ровной дороге. Закрытая территория. Ну, классный такой комплекс. По 220 тысяч, то есть за 7,5 миллионов, есть 34 метра. С балкончиком, с хорошим видом. Есть с ремонтом за двадцать три квадрата. То есть очень хорошо ввода. Сдачу в аренду а для людей с ограниченным бюджетом можно инвестировать в глэмпинг. Недавно у меня выходил полный обзор по данному проекту. Реально от 1 миллиона 200 тысяч можно инвестировать и неплохо заработать. Там есть два вида инвестиций. Звоните, пишите, расскажу подробнее. То есть, там реально можно зарабатывать 30% годовых. То есть как на перепродаже, так и от аренды. Аренда стоит там ой как дорого. Недавно был в подобном глэмпинге, и цены меня Неприятно удивили. Снова в продаже Лоо Спа Резорт. Это самая низкая цена в комплексе. Для тех, кто не знает, это 4 отель в Лоо. Квартира 24 метра с балконом с хорошим видом за 5 миллионов 900 тысяч. Ищите, не ищите, там вы ничего дешевле не найдете. Для людей с ограниченным бюджетом есть со статусом квартира несколько предложений от 4 миллионов 800 тысяч. Не стесняйтесь, звоните. Пишите. Это можно перечислять до бесконечности, если я сейчас еще открою э, ноутбук, да, открою почту, всевозможные рассылки. Предложений очень много. Мадрид Парк продан, коммерция за 5 миллионов ушла, в Бочаров Маяке с обменом на автомобиль коммерция тоже не актуально. Дом на Макаренко цена выросла на 8 миллионов, квартира в моем доме продана. Друзья, не будьте жду нами, вам всего лишь нужно позвонить или написать мне на WhatsApp, и мы обязательно подберем для вас самое лучшее предложение. Ну, Невозможно все опубликовать в один ролик. И не на все есть фото-видеоматериал. Просто звоните и пишите. С вас комментарий, лайк, подписка. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Волк-стрит. До новых видео. Пока.